вот друзья приехали лес тут у меня скиф похоронен это военные проводят иногда учения земляночка Несмотря на то, что жарко, в футболке, а в лесу еще снег встречается. Вот. Это следы от Ярс. Здесь, здесь же эти РВСН. Вот, Что-то настроили опять. Здесь сделали новую землянку. Да. Да. Вот она могилка скифская. Надо будет чем-то обозначить. Что-то я так... Ее даже не сразу нашел место. И эти военные перекапываю, чтобы не перекопались. Ладно. Заехали. Навестили. Вот, друзья, выбрались-таки на воду. Сегодня... Хочу попробовать новый моторчик, ну как новый, б.у.шный конечно, б.у.шный вот такой вот есть, вот на Сузуки 9.9 Сейчас буду первый раз заводить, Купил с рук, поэтому сам толком не проверял, не знаю во что выльется. Вот мы сегодня с Атиком выбрались, вот Атик сидит, а, ну сейчас потихонечку начнем наверное тихонечку начнем вот значит что нам нужно Верху опускаем мотор опустили затяжку проверяем вот еще ослабленный правильно стрелка правильно к мотору и так друзья продолжаем вот подкачку сделал помните немножечко первое положение разу От тепло. Ну да, пожалуйста, сейчас. работает ну что друзья мои как я говорил взял мотор 9 и 9 не рассчитывал я конечно в этом году даже его взять сами знаете что происходит и, да. ну и ценами и с наличием и, и вообще со, со всей этой ситуации с войной не на что было рассчитывать никаких покупок но тем не менее вот Как-то случайно подвернулась Возможность Взял старенький, бушный Suzuki 99AS DT 99AS Двухтактный вот Уже не до Жиру, не до Ямахи Ну что, тоже мотор хороший Мотор известный, популярный Взял вот, конечно лодка она рассчитана под этот мотор, конечно идет прекрасно Лодка идет прекрасно с этим мотором Многие в комментариях писали, что типа, вот, ну как же так, с этими маленькими моторчиками То что я ходил, но я ходил потому что не было возможности, не было возможности взять в свое время распродал все. Вот сейчас пришлось все потихонечку вот, накупать, восстанавливать комплект. Вот, так что есть возможность куда-то выбраться, потому что это прямо критически необходимо. Я вот чувствую критически необходимо куда-то выбираться от этого всего, от этого такая такой способ внутренней миграции, вот, просто уйти в лес, в природу уплыть и оторваться от, от, от этого э, окружающего информации, от окружающего от происходящего, от этого карнавала безумия, которое происходит сейчас в России. Вот. Поэтому вот взял этот мотор. Надеюсь, что получится. К тому же Атику уже 12 лет, а, тоже парень скучает по походам. Надо тоже дать ему возможности где-то походить по побывать еще на природу. в природе в, в то небольшое оставшееся время что ему отпущено в общем надо успеть поэтому будем ходить я надеюсь мотор прекрасен в общем то мотор прекрасен не зря он популярный Вот так Так что, пойдем потихонечку. Вот то место, где мы с Димой отдыхали осенью. На берег не пойдем. Дмитрий Владимирович, как вспоминаете? Вспоминаете места? станция водочные гаражи вот так вот они как шанхай такой прям муравейник такой вот гаражи домики все люди нас понастроили я там был покупал себе меркурий мотор вот в этих гаражах там течет своя жизнь свой быт очень так интересно Островки люди, я Хорошее местечко. Про него мне сосед говорил про этот остров. Ну вот здесь смотрю даже здесь на довольно много. прям чувствуется весна птички поют очень красивое место красивый островок кстати гуляем да здесь можно прямо с палаточкой встать но судя по некой, по встречающимся мусору и таким шашлычным местам то народ здесь бывает конечно довольно много хорошее место. Ну что, моторчик проверили, сейчас будем собираться, наверное, потихонечку. Вот наш мотор я показал с лучшей стороны. Кого-то нашел. Этот гаврик кого-то нашел. чем